Доброго всем здравия, дорогие друзья! В эфире Правовец Сибирь и рубрика Интересная. Сегодня мне попалась очень интересная статья в интернете С военного обозрения. Интернет-газета или журнал. Значит, называется она Как Сталин освободил рубль от доллара. Сталинский план создания общего недолларового а рынка. Давайте перейдем в режим чтения для удобства. Реформа 1947 года. Советская денежная система выдержала испытания войной. Так, денежная масса в Германии за годы войны возросла в 6 раз. Хотя немцы свозили к себе товары со всей Европы и значительной части СССР. В Италии в 10 раз, в Японии в 11 раз. В СССР же денежная масса за годы войны увеличилась только в и 3,8 раз. Однако Великая Отечественная война породила ряд отрицательных явлений которые необходимо было устранить. Во-первых, появилось несоответствие между количеством денег и потребностями товарооборота. Существовал излишек денег. Во-вторых, появилось несколько родов цен – пайковые, коммерческие и рыночные. Это подрывало значение денежной зарплаты и денежных доходов колхозников по трудо до дня. В-третьих, крупные денежные суммы осели у спекулянтов причем разница в ценах по-прежнему давала им возможность обогащаться за счет населения. Это подрывало социальную справедливость в стране. Государство сразу после завершения войны провело ряд мероприятий, направленных на укрепление денежной системы и рост благосостояния населения. Покупательный спрос населения увеличивался путем увеличения фондов, заработной платы и снижения платежей в финансовую систему. Так, с августа 1945 года начали отменять военный налог с рабочих и служащих. Окончательно налог отменили в начале 1946 года. Не проводили больше денежно-вещевые лотереи и снизили размер подписки на новый государственный заем. Весной 1946 года сберкассы начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию за неиспользование во время войны отпуска. Началась послевоенная перестройка промышленности. Произошел некоторый рост товарного фонда за счет перестройки промышленности и за счет сокращения потребления вооруженных сил и реализации трофеев. Для изъятия денег из обращения продолжали развертывание коммерческой торговли. В 1946 году коммерческая торговля приобрела довольно широкий размах. Была создана широкая сеть магазинов и ресторанов. Расширен ассортимент товаров и снижена их цена. В завершение войны привело к падению цен на колхозных рынках более чем на треть. Вот представлена картинка. Рубль. Государственный казачейский билет. 1947 года. 1 рубль. Это было в 1947 году до реформ. Далее. Однако к концу 1946 года. Отрицательные явления не были полностью устранены, поэтому курс на денежную реформу сохранили. К тому же выпуск новых денег и обмен старых денег на новые был необходим для того, чтобы ликвидировать деньги, которые попали за рубеж, и улучшить качество денежных знаков. По свидетельству Наркома финансов СССР Арсения Зверева, управлял финансами СССР с 1938 года, Впервые Сталин поинтересовался о возможности денежной реформы в конце декабря 1942 года и потребовал представить первые расчеты в начале 1943 года. Поначалу денежную реформу планировали провести в 1946 году. Однако из-за голода, который был вызван засухой и неурожаем в целом ряде советских регионов, начало реформы пришлось отложить. Только 3 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКБ приняло решение об отмене карточной системы и начале денежной реформы. Условия денежной реформы были определены в постановлении Совмин СССР и ЦК ВКБ от 14 декабря 1947 года. Обмен денег проводился по всей территории Советского Союза с 16 по 22 декабря 1947 года, а в отдаленных районах завершился 29 декабря. При перерасчете заработной платы деньги обменивались так – то зарплата оставалась без изменения. Разменная монета размену не подлежала и оставалась в обращении по номиналу. По денежным вкладам Сбербанки суммы до 3000 рублей также подлежали обмену один к одному. Под вкладом от 3000 до тысяч рублей сокращение накоплений произвели на 1 треть суммы. По вкладам более тысяч рублей изъятию подлежало 2 трети суммы. Те граждане, которые хранили крупные суммы денег дома, могли обменять по курсу 1 новый рубль в 10 старым. Относительно э, льготные условия обмена денежных накоплений были установлены для держателя облигаций государственных займов. Облигации займа 1947 года переоценки не подлежали. Облигации массовых займов меняли на облигации нового займа в соотношении 3 к 1. Облигации свободно реализуемого займа 1938 года обменивали в соотношении 5 к 1. Денежные средства, которые находились на расчетных и текущих счетах, кооперативных организаций и колхозов, переоценивались из расчета 5 старых рублей на 4 новых. Одновременно правительство отменило карточную систему раньше других государств-победителей. Высокие цены в коммерческой торговле и ввело единое пониженные государственные розничные цены на продовольственные и промышленные товары. Так на хлеб и маку цены были снижены в среднем на 12%, против действующих пайповых цен на крупу и макароны на 10% и так далее. Таким образом, в СССР были ликвидированы отрицательные последствия войны в области денежной системы. Это позволило перейти к торговле по единым ценам и уменьшить денежную массу в три с лишним раза. 43,6 до 14 миллиардов рублей. В целом реформа была успешной. К тому же у реформы был социальный аспект, спекулянтов прижали. Это восстанавливало правной в годы войны социальную справедливость. На первый взгляд казалось, что пострадали все, ведь у каждого на 15 декабря имелись какие-то деньги на руках. Но обычно рабочий и служащий, живущий на зарплату, у которого к середине месяца осталось уже немного денег, пострадал только номинально. Он даже без денег не остался, так как уже 16 декабря начали выдавать зарплату новыми деньгами за первую половину месяца, что обычно не делали. Зарплату обычно выдавали помесячно после завершения месяца. Благодаря этой выдаче рабочих и служащих в начале реформы обеспечили новыми деньгами. Обмен 3000 рублей вклада один к одному удовлетворял подавляющую часть населения, так как люди не имели значительных средств. В расчете на все взрослое население средний вклад на сберкнижки не, смог, не мог быть более 200 рублей. Понятно, что со спекулянтами потеряли часть своих денег стахановцы, изобретатели и другие немногочисленные группы населения, имевшие сверхприбыли. Но с учетом общего снижения цен, они не выиграв, все же пострадали не сильно. Правда, могли быть недовольными те, кто хранил большие суммы денег дома. Это спекулятивных групп, касалось спекулятивных групп населения и части населения Южного Кавказа и Средней Азии, которые не знали войны и по этой причине имели возможность вести торговлю. Надо отметить уникальность сталинской системы которая смогла изъять из денежного обращения большую часть денег и при этом большинство простых людей не пострадало. При этом весь мир был поражен тем, что всего спустя два года после завершения войны и после неурожая 1946 года основные цены на продовольствие были сохранены на уровне пайковых или даже снижены. То есть почти все продовольствие было в СССР доступно каждому. Это для западного мира было неожиданностью, и неожиданность, обидной. Капиталистическую систему буквально вбили в грязь по самой уши. Так, Великобритания, на территории которой 4 года не шла война, и которая пострадала в войне неизмеримо меньше, чем СССР, еще в начале 1950-х годов не могла отменить карточную систему. В это время в высшей мастерской мира шли забастовки шахтеров, которые требовали обеспечить им уровень жизни как у шахтеров СССР как Сталин освободил рубль от доллара. Советский рубль с 1937 года был привязан к американскому доллару. Курс рубля исчислялся к иностранным валютам на основе доллара США. В феврале 1950 года Центральное статистическое управление СССР по срочному заданию Иосифа Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Советские специалисты, ориентируясь на покупательную способность рубля и доллара, сравнивали цены на товары и вывели цифру 14 рублей за 1 доллар. Ранее, до 1947 года, за доллар давали 53 рубля. Однако, по словам главы Минфина Зверева и главы Госплана Сабурова, а также присутствующих при этом событий китайского премьера Джо Энни Лая и руководителя Албании Энвера Ходжи, Сталин 27 февраля перечеркнул эту цифру и написал самое большое – 4 рубля. Постановление Совета Министров ШССР от 28 февраля 1950 года перевело рубль на постоянную золотую основу. Привязка к доллару была отменена. Золотое содержание рубля устанавливалось на уровне в 0,3 округленного грамма чистого золота. С 1 марта 1950 года была установлена покупная цена Госбанка СССР на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота. Как отметил Сталин, СССР таким образом был защищен от доллара. США после войны имели долларовые излишки, которые хотели сбросить на другие страны, переложив свои финансовые проблемы на других. В качестве примера бессрочная финансовая, а значит и политической зависимости от западного мира, Иосиф Сталил, Сталин приводил Югославию, где правил Иосиф Брос Тито. Югославская валюта была привязана к корзине доллара США и английского фунта стерлингов. Сталин фактически предсказал будущее Югославии. Рано или поздно Запад Югославию обвалит экономически и расчленит политически. Его пророческие слова сбылись в 1990-е годы. Первые национальные деньги были освобождены от американского доллара. По данным Экономического и Социального Совета ООН, Европейской и Дальневосточной Комиссии ООН 1952-1954 годов, решение Сталина почти вдвое увеличило эффективность советского экспорта. Причет, причем в тот период промышленного и нау наукоемкого это произошло за счет освобождения от долларовых цен стран-импортеров, занижавших цены на советский экспорт. В свою очередь это привело к росту производства в большинстве советских отраслей промышленности. Также Советский Союз получил возможность избавиться от импорта технологий США и других стран, которые ориентировались на доллар и ускорить собственное технологическое обновление. Сталинский план создания общего недолларового рынка Перевод на сталинский золотой рубль большей части торговли СССР по странам Совета экономической взаимопомощи ее СССР, созданный в 1949 году, а также с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и рядом развивающих стран, вел к формированию финансово-экономического блока. Появлялся общий рынок, который был свободен от доллара и значит политического влияния США. В первой половине апреля 1952 года в Москве прошло Международное экономическое совещание. На нем советская делегация во главе с зампредседателя Совмин СССР Шапиловым предложила учредить общий рынок товаров, услуг и капиталовложений. Он был свободен от доллара США и создавался в противовес Генеральному соглашению о тарифах и торговле и экспансии США. В это время уже во всю действовал Пал План Маршалла. Экономика большинства стран Европы оказалась в зависимости от Соединенных Штатов. Члены СФ и Китая еще в 1951 году заявили о неизбежности тесного сотрудничества всех стран, которые не хотят подчиняться доллару США и диктату западных финансовых и торговых структур. Идею поддержали такие страны, как Афганистан, Иран, Индия, Индонезия, Йемен, Сирия, Эфиопия, Югославия и Уругвай. Эти страны стали соорганизаторами Московского форума. Интересно, что предложения поддерживали и некоторые западные страны. Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия и Австрия. Всего в Московском, совещ... Московском совещании приняло участие 49 стран. За время его работы было подписано более 60 торговых, инвестиционных и научно-технических соглашений. Среди основных принципов этих соглашений были исключение долларовых расчетов, возможность бартера, в том числе и для погашения долгов, согласование политики в международных экономических организациях и на мировом рынке, взаимный режим максимального благоприятствования в кредитах инвестициях, кредитах и научно-техническом сотрудничестве, таможенные и ценовые льготы для развивающихся государств или отдельных, их отдельных товаров и так далее. Советская делегация предложила на первом этапе заключить двусторонние или многостороннее соглашение по таможенным, ценовым, кредитным и товарным вопросам, затем планировали провести постепенную унификацию принципов внешней экономической политики и создать общеблоковую зону торговли. На заключительном этапе планировали создать межгосударственную расчетную валюту с обязательным золотым содержанием. Рубль к этому был уже подготовлен, что вело к завершению создания общего рынка. Понятно, что финансовая и экономическая интеграция вела и к политической интеграции вокруг СССР бы объединились не только соци социалистические но и народно-демократические и бывшие колонии, то есть развивающиеся государства. К сожалению, после гибели Сталина, власти СССР и большинство других странцев отошли от предложений великого вождя. Постепенно подпадая под власть доллара, а их элиты под власть золотого тельца, о великом сталинском проекте постарались забыть. Более того, ввиду социально-экономических и политических авантюр Хрущева, Хрущевщина, как первая перестройка, пришлось сильно Девальвировать сталинский золотой рубль в 10 раз И уменьшить его золотое содержание В конце 1970-х годов Золотое содержание советского рубля Де-факто вообще ликвидировали Со времен Хрущева Внешняя советская торговля Стала переходить в подчиненное положение По отношению к долларовой системе Стоимость товаров Поставленных из союзов в страны Рассчитывалась в условных инвалютных рублях По курсу 1 доллар равен 0,6% валютного рубля. Вдобавок Советский Союз стал донором развивающихся стран и стал снабжать западный мир дешевым энергетическим и промышленным сырьем. А золотой запас, который создали при Сталине, стали стремительно терять. Идея советской глобализации на финансово-экономическом уровне и свободы от доллара США в зависимости от федеральной, от федеральной резервной системы США ныне актуальна как никогда. Собственно, ничего не придумать не надо. Все уже дал России Иосиф Сталин. Надо только проявить политическую волю и довести его замысла до логического завершения. Тогда Россия будет полностью независима на финансово-экономическом приоритете, подорвет власть ФРС, западных ТНБ и ТНК и получит мощный инструмент для русской глобализации. Россия получит мощный инструмент для развития национальной экономики и развития благостояния народа. Вот такая статья, дорогие друзья. Ставьте «Люба» большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео в рубике «Интересное» на плейлисте. Делитесь этим видео в соцсетях. Смотрите дополнительные ссылочки под видео. Оставляйте комментарии под видео. На этом сегодня все. С вами был Борей Байкалов. Благодарю за внимание. Всего хорошего.